Всем привет! Вы на канале Rehome. Ремонт. Сегодня мы научим вас выравнивать стены внутри квартиры или дома. Выравнивать будем штукатуркой по маякам. Такой метод выравнивания самый простой и проверенный, который дает качественный конечный результат. Список инструментов, которые нам понадобятся, мы оставили в описании под видео. Также в описании вы найдете информацию о том, как подготовить стены и ссылки на статьи, которые помогут вам при ремонте. После того, как подготовили стены, можно приступать к процессу выравнивания. Сперва нанесем грунтовку, чтобы штукатурка хорошо прицепилась к стене. места установки маяков, расстояние между ними должно быть таким, чтобы смесь было удобно выравнивать с правилом, то есть если правило 2 метра, расстояние делайте примерно полтора. Смотрите, чтобы правило опиралось на два маяка и при этом доставало до углов и труднодоступных мест. Если помещение большое и вы планируете завершить работу на другой день. В качестве опоры провила может служить уже застывший раствор и установка дополнительных маяков может и не потребоваться. Как это получилось в нашем случае, по ходу видео мы обратим на это внимание. Нарежем направляющей длиной равной высоте стен. Далее разводим раствор. В емкость, где будем замешивать, наливаем воду и высыпаем штукатурку. Пропорции зависят от выбранного материала, поэтому придерживайтесь прилагами к штукатурке инструкции. Готовая смесь пригодна к использованию 25-30 минут. Если нет необходимого опыта работы со штукатурной смесью, лучше приготовить раствор из половины упаковки. Тщательно перемешиваем миксером до однородной массы. Дайте ей отдохнуть в течение 3 минут и затем еще раз перемешайте. Так мы получим дополнительные 5 минут к застыванию. Теперь можно устанавливать маяки. Маяками называют направляющие профиля, монтированные к стене по уровню. С помощью лазерного уровня выставляем прямую плоскость, на которую будем ориентироваться при установке направляющих. Лазерный уровень поможет нам не только сделать ровную и прямую плоскость, но и найти правильный выступ стены, который выпирает больше всего. За счет этого мы сможем нанести минимальный слой, который потребуется для выравнивания стены и сэкономить не лишние сантиметры пространства. Ориентируясь на уровень, нужно прикрепить направляющие к стене с помощью разведенного раствора. Раствор можно нанести на стену, либо на сам направляющий профиль, затем прикрепить его и выровнять по уровню. Если же лазерного уровня не имеется, можно использовать отвес и далее проверять ровность маяков простым строительным уровнем. Но в таком случае придется определить крайнюю точку выступа стены правилом, можно сказать на глаз. Лучше взять запас 1 см на случай, если могли ошибиться. Аналогичным способом устанавливаем маяки на всех стенах. После того как установили маяки с помощью мастерка накидываем раствор на стены, накидывать раствор нужно постепенно, начиная сверху и примерно до середины стены, выравнивать провилом по маякам снизу вверх. тем самым мы минимизируем падение раствора и сохраним пол в чистоте. And then the thing, and then the thing to do, and then the thing is, <laughs> and then the book, and then the punk, and then the pink, and then the thing that Обязательно накидывать штукатурку на всю ширину от маяка до маяка, накидывайте ровно столько, чтобы вам было удобно выравнивать смесь провилом. Излишки штукатурки, которая осталась на провиле, с помощью шпателя убираем обратно в емкость с раствором или перенаправляем на пустую поверхность стены. Используемые инструменты, провила, шпатель, мастерок, ведро или корыто всегда должны быть чистыми, периодически счищайте с них засохшую штукатурку. Дверных и оконных проемов процесс никак не отличается. Выравнивание стен происходит по тому же принципу. Раствор штукатурки выравнивается провилом, опирающимися на два маяка. Дверные и оконные откосы делаются отдельным этапом. Кстати, на нашем сайте readyfeathome.su имеется подробная инструкция на эту тему. Ко а второму дню, как мы и говорили ранее, наш строитель оставил незаделанными труднодоступные зоны. Выравнивать стены в этих местах он будет относительно нанесенного ранее раствора, который уже успел высохнуть. Маяки следует достать, так как в будущем есть вероятность, что они поржавеют и будут просвечивать через обои. Для этого аккуратно обстукиваем их молотком. Соответственно, места, где были установлены, замазываем и выравниваем шпателем тем же самым раствором. Вот и весь принцип выравнивания стен штукатуркой по маякам. После окончания работ штукатурки нужно дать высохнуть. Происходит это везде по-разному зависит от температуры в помещении и на улице. Если высокая влажность, то штукатурка может высыхать даже около месяца. Поэтому помещение следует проветривать или прогревать. После полного высыхания идет процесс выравнивания финишной шпатлевкой, на котором формируются углы помещения и готовятся стены для дальнейшей отделки. Процесс хоть и значительно проще, но со своими нюансами, о которых мы рассказываем в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, это поможет нам расти и делать более качественные видео для вас. Поставьте лайк, чтобы сохранить видео, если оно было вам полезным. До новых встреч, пока!